Привет, аудитория! У нас на носу номерной турнир UFC 273. Рассмотрим бой основного карда в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом. Отдавал я прогноз на Хамзата еще в бою против Джилианга, еще в самом первом ролике на своем канале, где зашел довольно-таки неплохой коэффициент на Хамзата. Хамзату 27 лет. Это универсальный боец с отличными навыками в борьбе и грепплинге, хорошей стойкой и нокаутирующим ударом. Мы не видели этого бойца на полной дистанции как в 5 раундов, так и в 3 раундах. Правда, смотрел я его борцовский поединок против средневеса Джека Хермансона. В нем Чемаев два раунда по три минуты отработал довольно-таки неплохо, учитывая, что отдыхать в стойке там возможности не было. Думаю, что на три раунда его точно хватит. Гильберт Бернс ⁇ это на данный момент самый серьезный вызов для Чемаева. Победа продвинет его сразу на второе место в полусреднем дивизионе. Поэтому Хамзат будет еще больше замотивирован. Если Чмаев пройдет Гилберта, то вполне вероятно, что следующим соперником может стать тот же Комар Усман в бою за титул чемпиона UFC. Ну, Гилберт Бернс, бразилец в возрасте 35 лет, а в данный момент находится, можно сказать, на пике своей карьеры. А, перешел в полусредний вес из легкого, где чередовал победы с поражениями. А, в полусредний весовой до поражения Усман ушел на стрики из 6 побед подряд, а, что, в принципе, дало ему шанс побороться за титул с тем же Комаром Усманом. А, сильная сторона Бернса. Приходится на борьбу и партер. Но со сменой тренировочной команды довольно-таки неплохо а, подтянулась у него и стойка. А, есть у него нокаутирующий удар, неплохое кардио, которого вполне хватит на трехраундовый поединок. Что я думаю по этому бою? Ну, конечно, на самом деле очень сильно меня подкупает то, как Чумаев проводит свои бои. То, насколько он расслабленно чувствует себя в октагоне, как рыба в воде. Его ментальная составляющая. То, насколько он уверен в своих навыках. Насколько он легко и уверенно ведет себя в поединке. Бернс эмоциональный боец. Что с одной стороны идет ему на пользу, а с другой стороны может привести к поражению. Что я заметил у Гилберта против ментально сильных бойцов. Он ломается. Это было очень хорошо видно, в частности в бою с Камаро Усманом. Где вроде бы у него в начале боя все довольно-таки неплохо развивалось. Получилось даже сбить с ног Камару неплохим панчем. Но как только Усман перехватил инициативу и стал поддавливать, накидывать джебы, которые Гилберт стал пропускать. Берн стал выглядеть растерянным. Просто не понимал, как ему дальше вести бой. Выкидывал размашистые боковые, которые а, не достигали цели. А просто рассекали воздух. Уже во втором раунде было в принципе понятно, что бой скоро закончится. И после очередного джеба Бернс упал на спину, где Кмару его удосрочил. Ну, я думаю, что что-то похожее мы увидим и в этом бою. Ментальная составляющая этих бойцов просто находится на разных уровнях. Это факт. Конечно, не хочется смотреть за спину Бернсу. Все-таки это высококлассный боец. Но мне кажется, что единственные конкуренты в этом дивизионе у Хамзата это Усман и Ковингтон. И то Ковингтон я бы, наверное, поставил под вопросом. Учитывая преимущество в параметрии рук, я считаю, что у Хамзата есть больше шансов удосрочить соперника именно в ударке или добиванием на настиле. Все-таки Бернс довольно-таки плотный, сбитый боец, боец с крепкой шеи и довольно-таки хорошими навыками в джиу-джитсу. И засобить с его удушением еще, в принципе, никому не удавалось. А вот пробить как раз-таки его можно именно в стойке, что... Показал тот же Усман и Ден Хукер. Ну, Хукер, правда, в ранних поединках, но тем не менее. Тут я буду ставить на победу Чимаева именно КОТКО за коэффициент 2.2. Ну, еще можно, в принципе, присмотреться кто-то больше полтора, Ну, а для фанатов Гильберта Бернса есть вариант с досрочкой от Гилберта с коэффициентом 7. Конечно, это маловероятно, что мне кажется, но все же... И еще маловероятно, что бой, в принципе, дойдет до решения, а тем более закончится решением в пользу Бернса. Вот, Это такие мои мысли. Вы же оставляете свое мнение под видео. Это довольно-таки известный бой с известными с популярными бойцами. И тоже хотелось бы по почитать, что вы думаете. Вот, Ну а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте пока, до следующего прогноза.